Чтобы не покупать больше колбасу с опаской, домашняя вареная колбаса из курицы – отличный выход из положения, готовится колбаса быстро и получается очень вкусной. Домашняя колбаса из птицы готовится в течение двух часов, в качестве формы можно использовать обычные керамические чашки, колбасу можно запечь таким способом, а можно завернув в специальный полиэтиленовый мешок отварить до готовности. Досмотри ингредиенты, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Для приготовления колбасы нам понадобится блендер или кухонный комбайн. Я обычно беру не только мясо птицы, но добавляю еще немного свинины, но это по вашему вкусу. Итак, измельчаем мясо до состояния пюре. 2. Добавляем крахмал, яйца, соль, специи и молоко. Продолжаем взбивать, масса должна получиться однородной и редковатой. 3. Берем керамические или стеклянные кружки или формы, смазываем их маслом. 4. Наполняем фаршем, утрамбовываем и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем колбасу при температуре 200 градусов около 40 минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. После запекания достаем колбасу и даем ей немного остыть. 6. Теперь колбасу можно завернуть в полиэтилен и отправить в холодильник. Если вас смущает цвет, можете подкрасить ее свекольным соком во время приготовления. Если я не забываю, то иногда подкрашиваю. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Куриное филе 1 килограмм, яйцо 2 штуки, молоко 100 мл, крахмал 2 столовые ложки, чеснок по вкусу, специи по вкусу, количество порций 10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Буду скучать без вас.